Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ну, получается, это новый виток от разработчиков в борьбе с токсичностью против артиллерии Звучит, конечно, поначалу, я когда увидел эту новость, думаю, какая-то первоапрельская шутка, да, или типа весь апрель никому не верь Ну, то есть теперь будет, ну, пока что это, наверное, не скажешь, что это в игре будет, может еще и не будет Сейчас систему будут тестировать, потом, да, зайдет, не зайдет в общем, РСЗО, новый инструмент противодействия артиллерии и уменьшения ее токсичности, да, ну не скажешь, что это самый токсичный момент, ну один из них, да, неприятно, конечно, когда ты везешь, ой, ведешь позиционную перестрелку, по тебе арта там, да, спокойно накидывает, мало того, что мешает, да, получаешь оглушение, дольше перезаряжаешься, ну и вообще, да, там все параметры танка так далее и тому подобное. Да, ну, еще, естественно, наносит тебе урон, причем иногда урон достаточно существенный, там, без пробития, по 500 единиц от крупных калибров залетает только так. Ну, то есть, да, то, что... Причем я мысль до своего начал до конца, не озвучил. То есть, получается, да, арта там с другого конца карты по тебе спокойно накидывает, а ты, получается, ничем ответить ей не можешь. То есть, вот, это, да, одна из возможностей теперь будет, так сказать, в ответ что-то арте противопоставить. То есть, ну, сейчас почитаем вообще, что это за система, как она будет работать. Так, РСЗО доступно всем игрокам на тяжелых танках, средних танках и ПТ-шках. Не требует э, покупки и установлено во, э, во вкладке рядом со снаряжением по умолчанию. То есть, да, появится еще одна кнопка у нас, да, ну, вот у нас идет ремка, аптечка, огнетушитель и как еще один слот будет это РСЗО. Клавиша заблокирована в начале боя, становится доступной сразу же, как один конкретный игрок противника нанесет по вам третий урон с помощью артиллерии, да, то есть у нас получается, ну будет какой-то счетчик, мне интересно, да как это еще будет работать, да, просто арта может там один раз по этому танку выстрелить, другой раз, да, где-то удобнее, по другому танку выстрелить, то есть не будет ли этот счетчик сбрасываться, да, то есть в течение боя, например, да, там раз урон нанес, через 5 минут еще раз урон, то есть да, три раза там в течение боя по вам противник попадает И у вас открывается возможность вот это, применить вот эту систему И Артеп как-то ответит Ну, наверное, так При нажатии на клавишу открывается командирская камера Уже наведенная на базу противника и, На базу противника игроку Остается только выбрать желаемую область поражения Следует отметить, что активировав э, доступ да, к РСЗО вам дается определенное время на произведение обстрела до ее деактивации. Важным фактором успешного использования данной системы является внимательность и сноровка игрока. Да? ну не знаю, как там Арту, по, по трассеру надо будет выслеживать <с> или что То есть сразу, да, вот это нажали на эту кнопку на РСЗО, сразу у нас прицел смещается, да, командирский на вражескую базу получается, да, и там сверху уже выбираешь сектор, куда ты будешь вести, так сказать, обстрел. Старые перки, показывающие направление обстрела вражеского сау, становится еще полезнее. РСЗО накрывает довольно существенную площадь площади, гарантированно накроет противника, если он не успеет вовремя идти, выйти а, из зоны, ну да, получается из зоны поражения. То есть, ну для арты немного игра будет усложнена, то есть получается, да, он должен понимать, по какому противнику он сколько раз выстрелил и когда у него будет эта система, так сказать, доступна. Да, то есть ты понимаешь, ты наносишь урон третий раз, значит тебе надо срочно из этой зоны <свят>, линять, или тебе может прилететь в ответку. Игрок на классе э, САУ теперь должен играть широким фронтом и не зациклиться на одном противнике. Э, ну, получается, да, разработчики тоже этим хотят спровоцировать, чтобы арта не работала по фокусу, да. Ну, кинул в одного, кинул в другого, потом в третьего, то есть чтобы артиллерист менял цель, да. Ну, а то... Ну, попадая, да, в такую ситуацию, когда в бою еще не одна арта, там, а две, три, и ты для них оказываешься самой удобной мишенью, и они начинают по тебе там, по КД э, настреливать. Ну, больше, конечно, от этого страдают, естественно, тяжелые э, танки. Так, совершив третий выстрел с уроном по одному и тому же противнику, радист игрока озвучит информацию о возможном обстреле ваших позиций с помощью РСЗО. А, ну то есть артиллерист будет получать еще сообщение, да, то есть, внимание, сейчас <пилетит> прилетит ответка, срочно надо покидать этот сектор. После этого игроку придется сменить позицию, терять время и возможность попасть под засвет вражеского ЛТ. При этом не факт, что артиллерия успеет вовремя уйти из зоны обстрела. Интересно, да, это РСЗО будет? Ну, к примеру, арта бывает не одна на базе в кустах сидит, там с ней какие-нибудь ПТ-шки могут рядом находиться. На них это будет, ну, по идее, логично, что тоже они должны будут получать при этом урон. На, ну, не знаю... И это пока история умалчивает. Угроза быть уничтоженным РСЗО, конечно, маловероятна, но она гарантированно нанесет урон, глушение и выведет из строя одного или нескольких членов экипажа, ну и, естественно, получают криты модуля. Иначе говоря, игрок на артиллерии рискует быть выведенным из строя на долгое время, а игровые характеристики его техники значительно снижаются. Если в зоне обстрела есть другие игроки на артиллерии и артиллерии, других видах техники, а, вот, то урона они не получат, то есть урон получает только та арта, против которой именно это РСЗО применяется. Ну, как-то, ну, немного нелогично. Это игровая условность для справедливого применения РСЗО, да, то есть ПТ-шка, которая рядом с артой сидела в этом не виновата. Так, читаем дальше. Для чего нужна новая система? Изменения в некоторой степени вдохновлены системой комбо-брекер Или просто брекер Она используется во многих играх, жанрах fighting И э, останавливает применение одного и того же приема противника Токсичность артиллерии больше всего исходит тогда, когда она работает исключительно по одному противнику Не позволяя тому действовать активно такой геймплей поощряет пассивность и наказывает за активность. Новая система призвана уменьшить эту токсичность без снижения технических характеристик класса артиллерии. Теперь работа арты будет заключаться в игре по всей карте, таким образом ощущения отдельно взятого игрока от игры станут менее раздражительными. Ну, некоторые карты просто, они вынуждают тоже, да, вести огонь по одному конкретному противнику. Да, к примеру попал на небольшую карту, ну, тот же представьте себе Химилиздор. Там возможностей для прострелов не так-то и много И где-то, если есть какая-то удобная цель, естественно, ты будешь на ней фокусироваться Ну и также это ты и на любых больших картах, да, выбираешь цель, по которой тебе удобнее всего стрелять Так, новая система даст игрокам в рандоме адекватные методы противодействия Надоедливой артиллерии, более того, уменьшив токсичные элементы игры Исходящие от класса артиллерии, появится простор для ее небольшого апа то есть, да, еще получается, артиллерия по получит при этом какой-то ап Но сейчас дальше почитаем Так, количество... Так, тестирование новой системы в рамках разведки боем Количество доступных использования РСЗО, площадь зоны обстрела Последствия этого обстрела, время, которое дается на, противодес... Ой, на произведение обстрела А также другие элементы новой системы будут настраиваться и тестироваться на супертесте А потом предоставлены на обзор игрокам в режиме разведка боем Это поможет собрать справедливый массовый... Фидбэк от игроков и впоследствии ввести изменения в случайные бои Для того, чтобы дать игрокам стимул тестировать изменения Играя непосредственно на классе артиллерии Кроме базовой линейки наград в рамках разведки боем Будет доступна дополнительная Вторая линейка наград будет доступна для прохождения исключительно на артиллерии И ее финальной наградой станет первая в игре Китайская акционная артиллерия артиллерия что тут написано, -то? 13 уровня Type 85, ну не, не знаю, не с той стороны, да, тут римская получается цифры десятка и три палочки, но это 13, насколько я знаю. Ну, может тут просто разработчики ошиблись, может, наверное, тут должна быть, наверное, просто не X, а V, и получилось бы восьмого уровня, наверное, скорее всего, восьмерка. Так, ну и вот, получается, да подошли к этапу АП, какой арта получает. Зажигательные боеприпасы и использование напалма. Суть нововведения заключается в добавлении для класса арты нового типа зажигательных снарядов или функции вызова авианалета с применением напалма. Данная функция будет предназначена в первую очередь для сжигания кустов, деревьев и прочих разрушаемых пламенем объектов. Такие нововведения помогут разнообразить геймплей еще больше, изменяя привычные игровые сценарии. Да, ну все мы рано или поздно попадали в ситуации, да, когда, ну, открытая какая-то большая карта, к примеру, много кустов на ней, деревьев, одни, одна команда, ну, одна и вторая, да, засели в кустах. Сидят, никто вперед ехать не хочет, ну и нередко такие бои, бывает, заканчиваются ничьёй, потому что, ну, потому что потому, да, просто уже не успевает там друг друга уничтожить, и, ну, не, не сказать, что прям это очень часто происходит, ну, не знаю, ну... Периодически я попадал в такие тоже бои Где вот в итоге получается из-за этого ничья Потому что, да, все выжидают, все сидят Когда уж потом пошел отсчет, да, там, к примеру, сигнализируют, что остается 2 минуты до конца боя Все уже начинают лететь вперед И просто потом, ну, не хватает времени, чтобы всех уничтожить Да, а это вот такая возможность То есть старта, бац, кусты сожгла, уничтожила Возможность прятаться в кустах пропадает, получается так, ладно. Читаем дальше. Количество подобных снарядов и авианалетов будет строго ограничено и станет тактическим приемом против команды соперников. Но ну, опять же, какой бонус от этого получает Арта? Да, вот, нанося урон, там, ну, или, да, там, когда по... Ну, по ассисту, получается, там, твои союзники накидывают, то есть, ну, арта, опять же, там, да, по оглушению, например, ну, или по сбитой гусенице, опять же, то есть за все, за это, это получается, наша эффективность в бою увеличивает нашу конечную награду, ну, да Просто сжигание кустов, я не знаю, будет давать артиллерии какой-то бонус, нет. Так, применение подобных снарядов рядом с активными флангами не будет иметь смысла, так как он рассчитан не на урон, а сожжение объектов для маскировки и полноценный, полноценный эффект достигается за счет уничтожения больш большого количества этих объектов. Для артиллерии это раскроет потенциал в новой роли, а также еще больше рассредоточит ее действие на игровой карте, да, то есть, ну, у артиллерии получается новая задача, да, как бы появляется ну, возможность отсюда <laughs> задача, то есть, да, сжигать и уничтожать кусты и деревья, да, только еще ну, тут написано, что возможно будут какие-то зажигательные снаряды, а может просто да, вызов, да, там ну, какой-то да, там уд ударной силы, короче, не знаю там, чтобы эти кусты уничтожать, ну, с одной стороны, даже не знаю хорошо это или плохо ну, когда ты играешь, да, <связываешь> на лт или на картонной ПТ-шке, конечно, это плохо. Но я так понимаю, эта система урон наносить не будет, да, она просто будет выжигать растительность, давая возможность для, ну, более активной игры. Да, кустов нету, что делать? Надо бежать, надо прятаться, прятаться. некуда, кусты все сожгли. <связываешь> То есть, ну, звучит, все это, конечно. Ну, я не скажу, что плохо. Посмотрим, надо это все <связываешь> еще увидеть, как это все работать. Ну, разработчикам, да, деваться некуда. Целая вот эта проблема, игроки жалуются, арта токсичная. Ну и разработчики, да, придумав, да, минус какой-то для арты, естественно, надо дать какой-то плюс. Потому что на арте тоже игроки играют, и тут получается, если только давать одни минусы, эти люди будут ущемленные. Ну, а раз разработчики так мучаются с этим вопросом, значит, этих игроков немало. Ну, я не скажу, что, например, да... Ну, что такое в понимании артовод? Это человек, который большинство своих боев проводит именно на этом классе игры, да, там. То есть у него там все артиллерии выкачаны, он в основном играет на этом классе. Ну, может и на другом тоже поигрывать. Ну, кто-то может вообще, да, только на одном классе играть. Не знаю, ну... В общем, будем ждать. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.